Доброе утро, вечер, день, ночь. Не знаю, что у вас там. Тема сегодняшнего расклада Великолепного – это гляделка на недельку с 21 по 27 сентября. 1, 2, 3, 4. Выбирайте любое времечко в описании под видео. Я поговорю с теми, кому это интересно. Дорогие мои, приходи, приходим на стримы. Спасибо вам за то, что вы с нами и тому подобное. Я думаю, что гляделка на недельку – это у нас рассмотр недели рассмотр недели, да. Если что, не знает, кто как загадывать. Дышим, успокаиваемся и в спокойном положении вещей смотрим на вот эти великолепные четыре свечечки, которые я потихонечку убираю и видим, какая вас манит. Если вас не манит никакая, не смотрите. Если какая-то манит, смотрите. Может быть, какая-то такая информация проскочит э, в вашей жизненной ситуации, поэтому давайте, давайте. Здравствуйте, кто выбрал у нас светлый вариант, гляделка на недельку с 21 по 27 сентября. С 21 по 27 сентября у вас гляделочка на недельку, она выскакивает уже, она вот уже стремится, она уже хочет хочет не недель... а, до да. шестерка восьмерка тройка королевничей ну не неделя давайте достаточно давайте я немножечко подрассмотрю Так, у кого-то может разговор быть с мужчинами из дома, либо с папками, либо с дядьками и тому подобное. Окей, это отдельно какая то вид, вид информации. Возможно, кто-то, да, кто-то, кто-то что-то сделает. Так, давайте так, давайте так, так, так, тройка, тройка. Что у нас тройка? Давай тройка, тройка. Ну, дорогие мои, здесь может, может, может проиграться. Что? В принципе, неделя может начаться с людей, близлежащих вам. Возможно, с ваших теплых начальников, возможно, начальников, возможно, какого-то подарочка, возможно, каких-то благополучных ситуаций. Но вот здесь вот на середине недели я бы сказала, что какая-то вот пи -пи, непонятная пи что-то может здесь, кстати, ожидать. Ладно, неделя начнется благоприятно, приятно, хорошо, с теплыми моментами. Возможно дом, домаш, возможно разговор с папкой, возможно разговор с, с человеком, который из вашего дома, возможно, который человек будет в вашем доме, возможно конкретно какое-то поступление, какого-то предложения, какого-то властного человека также. Но здесь возможно вмешивание в вашу жизнь какого-то мужчина, либо, если загадывает мужчина. Э в его жизни мужчина вмешивается, либо он сам является этим властным человеком, который какую-то схему тут заправляет. Возможно, есть какое-то некое сказание. Здесь немножечко могут подрастроиться теплые моменты между людьми. То есть, возможно, расстра... человек может расстроиться в отношениях с людьми, в отношениях с окружением, кстати, если людей любимых нету. Ну, здесь как-то подрастроится, либо люди подрастроят, либо сам человек как-то будет немножечко от этого страдать по отношению к окружающим. Но это те люди, которые окружают, любимые, мужчины любимые, если есть, если мужчины любимых нету, то... Ваше ближайшее теплое окружение. Поэтому вот здесь как-то подстрадывать будет. Возможно, какая-то неприятная какая-то атмосфера, неприятное какое-то осознавание по поводу любимого человека. Да. В середине недели вот здесь есть какой-то такой момент, что... Возможно, кстати, незапланированные какие-то случаи, ситуации. Возможно, какие-то дергания вас, ваших мыслей, ваших чувств. Возможно, поездка, либо какое-то свершение. То есть, ну вот, вот здесь так. Я Да, то есть, а, а здесь больше немножечко... Ну давайте еще вот к этому... Да, здесь какое то немножечко что-то случится, то, что вы не предполагали на следующей неделе. Это прям однозначно. Может очень сильно проиграться, что чипы, поломки, машин, внезапные какие-то нужды каких-то, допустим, других людей, если куда-то надо зачем-то пойти. То есть что-то внезапное может очень сильно произойти, и это может вас немножечко покоробить. Но в следующие дни я вижу некое улучшение, то что вы себя возьмете очень сильно в ручки и будете все очень сильно обдумывать, решать и тому подобное. То есть, возможно, здесь какое-то извне, вне, либо не вне, давайте, давайте вот эту бы, угу. извне ли. Ой, накрутить? А если в таком плане, то тройка и потом бум у нас, это может происходить, что вы можете очень сильно накрутить, но сам по себе ничего не случится. Тут, кстати, тоже может так проигрываться, я это не исключаю. Ну, то есть, накрути... значит, нормальная неделя началась, а потом накрутил, накрутила, навертела, драму приподняла, подняла себе все всякие давления, которые их до хрена, <смех> и тому подобное, бум, свершился, э, и потом уже вроде как усп успокоилось какое-то некое состояние. Возможно, здесь э, связано с вашими циклами, э, вашими личными часами и тому подобное, то есть здесь тоже, возможно, просто вы себя так накрутите. Все-таки я не исключаю первый вариант, все же я все его сказала, и почему бы, собственно... Ну, большинство здесь больше, конечно, будет зависеть от вас. Возможно, всякий... Не знаю, кто-то попадет под руку, и вы взорветесь. Тоже может такое быть. Поэтому а, граната взорвется, но потом вроде все станет более в норму, потому что а, здесь все возьмут себя в руки, и уже ближе а, к выходным все более-менее очень даже, да, наладится. Поэтому, дорогие мои, да, здесь и свидания какие-то, письма, свидания, работа. У кого-то выходные, кстати, работа присутствовать будет, либо будет работать допоздна, тоже может быть. Возможно, также решение каких-то других вопросов юридических и тому подобное на следующей неделе у кого-то тоже могут обстоять. То есть, вот здесь, конечно, немножечко потряхнет вас, но тряхнете вы, по большей степени, я вижу, не исключая возможность... Э тряски именно извне я не исключаю но ее особо не поддерживаю все таки Поэтому, дорогие мои, вот такая какая-то в таком сумбурном немножечко моменте э, вначале. Э, Но ну, потом вроде как все нормально, какие-то дела вас призовут к ответственности. Возможно, ваши решения будут. Либо юридические вопросы будете решать, либо финансовые. Также, в принципе, если с чем-то надо, покупки, продажи, все дела. И это ответственное что-то. Будете что-то ответственное решать, в принципе, на следующей неделе. Без отве от ответственности вам не, не отойти и не уйти э, на следующей Неделя, Но ближе к неделе, еще раз говорю, какие-то встречи, свидания, смс э, вкусные вещи вас ожидают. Поэтому здесь, в принципе, так. Поэтому спасибо вам за то, что выбрали. Давайте погнали далее. Здравствуйте, кто выбрал зеленый вариант. Гляделка на недельку с 21 по 27 сентября. И рафантик, вот прям сразу. Вот прям сразу. Вот оно выскочило. Вот оно страшное. Суд выскочил. Ой, дорогие мои, тоже недели не из простых, даже очень сильно, если кто-то что-то откладывает на будущее, тем более. Дорогие мои, ну вот здесь очень сильно зависит от, как же сказать-то, тут будет некое движение. Если у вас были застой на, на, на этих вот неделях, то здесь есть какой-то некий движ, здесь есть некая... Горечь также. Вот здесь вся инфраструктура наших эмоций. Вот вся здесь подноготная. Здесь у нас будет практически от слез до печали, до радостей, до наивысших восторгов. Вот, вот все вместе. Давайте так. Куча мала. Ладно, а давайте поподробнее. Так, у нас эрафант. Начнется нормально. начнется нормально, либо, как всегда, зави а -а -а, зависимости, не в зависимости. Возможно, какие-то обстоятельства, которые будут зависеть, на зависеть не от вас. А, то есть, здесь будет что-то, возможно, какой-то обыденный день, но где вы немножко не можете, не будете контролировать ход событий. Начало именно такого у вас интересное. Не особо контроль, контролируемое события, но обычно и спокойные и приятные. Далее у вас страшно суд идет а, страшный суд. Возможно, близлежащие люди, родственники, мужчины. Возможно, какое-то окончание какого-то периода. Возможно, яркое решение от какого-то человека, либо какая-то законченность каких-то отношений. Тоже здесь, кстати, может присутствовать, дорогие мои. Да. Да, кто-то здесь может что-то чудануть. Чудануть, чуткануть и тому подобное. Очень даже сильно. Кто-то здесь на чем-то прям подзавяжется. Не сопутствовать тут то, тоже могут, кстати, есть некие расстройства по этому поводу. Возможно, какое-то решение будет кем-то выдвинуто, и вы можете расстроиться, в принципе, да. А, возможно, а если у вас треугольник, то тем более. Поэтому, возможно, вмешивание других лиц в ваш союз, либо в вашу спокойную жизнь. А вот это тоже, кстати, можно здесь сказать, и вас это немножечко разочарует. Возможно, немножечко охлажденные ощущения, если вы в паре. Ну, охлажденная, какие-то всякие дрязги-лязги между парой, если пара тут крепкая существует на теплых чувствах, эмоциях э то здесь может какой-то не очень хороший сюжет проиграться с какой-то парой э если вы без пары, то здесь вмешивание все равно в возможно очень яркие решения возможно, не, но ну здесь не воскрешение ничего, здесь вот Возможно, вы что-то для себя решите, поймете с кем-то, либо по поводу какого-то человека, мужчина, возможно, сам мужчина для себя что-то поймет, а, возможно, мужчина поймет по поводу другого мужчины из семьи. Но здесь вот какое-то осознание каких-то фактов вас ожидает далее. После... Вроде все так хорошо, нормальненько, смирненько, но, возможно, некоторые траты, которые немножечко приведут к некому диссонансу. В принципе, возможно, некоторые яркие, интересные, вкусные сообщения, которые очень даже не, оси, не, не особо обрадуют. Возможно, возможно также не обрадуют детки. Тоже может такое происходить. Возможно, какое-то переживание по поводу деток, если у эм, вас есть. Внучатки и тому подобное Ну какой-то за молодняк переживать будете Давайте дальше Возможно какие-то страхи, напасти тоже кстати. Возможно просто Вам будет чего-то не хватать Либо по ком-то будете скучать Окей, давайте дальше У нас император и императрица В принципе такая стабильное сочетание карт а, мутить, замутить кто-то что-то будет, дорогие мои, кто-то будет мутить, возможно, против вашей воли, либо не вместе с вами, поэтому, дорогие мои, вот, короче, как-то так, как-то так. Да, вот здесь, вот здесь я прям хочу сразу сказать, неделя не будет так, как вам захочется. Неделя будет протекать вне зависимости. Еще раз, сколько я не наблюдаю, все как выходит из-под контроля. Какие-то яркие карты выходят на передний план. В принципе, жизнь мирная. По первому сочетанию, то есть начальному, все нормально. Но, возможно, просто люди будут не в угоду вам действовать вокруг вас либо как-то против вот здесь немножечко может кстати очень сильно отыгрывается вот такой момент ой дорогие мои можете что-то на вот здесь вот неделя больше осознания всяких истин нежели вот какие-то какие-то решения здесь больше как на осознание тянет да Возможно, будете защищать свои границы, свои рамки, свое мнение. Также. Возможно, здесь всякие прихвости и, кстати, какие-то терки. Вот здесь терки с людьми, вот здесь очень сильно чувствуются на несколько нескольких днях, прям причем конкретные. А, терки из-за того, что либо кто-то здесь поступает так, как не хочется вам, либо здесь кто-то что-то юлит и обманывает. Поэтому, дорогие мои, вот здесь эти терочки, и немножечко вот все идет немножко не по плану. Но в конце недели все-таки будет... Конец недели отыграется очень замечательными какими-то новыми свершениями, моментами, а возможно появится некая мечта после некой переосозна... переосознания всей вашей действительности вокруг. Почему я так говорю? В принципе, просто у вас такие сочетания Арканов Старших, что здесь непростая простая неделя, необыденная и не особо обычно она пройдет именно исключительно я бы сказала для вас немножечко теркости немножечко к наждачечки на следующей неделе здесь можно же да давайте совет, давайте совет совет совет совет совет совет совет совет, совет. Вы все сделали, а остальное неважно. <с> все, что можно здесь, все сделали для некоторых, правда. Да, здесь больше цените то, что присутствует в вашей просто жизни в данный момент на данной неделе. Вот здесь я бы сказала немножко ценить то, что вы сделали, О оценить то, что, возможно, свои какие-то заслуги, возможно обратить внимание на, на свои заслуги и то, что вы сделали, то тоже, кстати, проигрывается. Поэтому здесь вот несколько вот таких советов в одном таком интересном красивом сочетании. Но для некоторых все, что они могли, они сделали, и больше никак. А для некоторых просто посмотреть на то, что вы делаете, на то, что вы творите, на то, что вы даете и отдаёте кому-то. Вот. Да, возможно, здесь чисто на свои какие-то достижения посмотрите, каких-то проделанных тяжело работ. А вот так же здесь поможет какое-то именно обращение больше вовнутрь и на то, что вы сделали. Здесь внимание этому делите все. То есть я думаю, что... Кто-то там хороший, кто-то там не сильно, может, старался, а кто-то совсем перестарался. Поэтому я и немножко не сказала, в какую именно плане. Потому что здесь и так можно сказать, и вот так, и по бабкасях. Поэтому я и сказала, обращаем внимание на то, что вы сделали, потому что кто-то сделал совсем много, и кому уже делать особо не надо. А кто-то сделал вообще особо немного, но кому надо это задуматься для того, чтобы что-то сделать. Поэтому здесь как-то вот в таких два момента. Я думаю, здесь люди немножечко услышат свое к своей ситуации подходящей, потому что все-таки общий расклад. Короче, как так. Давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал у нас красный вариант. Красный. Гляделка на недельку с 21 по 27 сентября у вас, у вас, у вас, у вас, у вас, у вас. Гляделка на недельку с 20, с, 20, с 21 по 27 великолепное хранение верности своим суждениям. Ох, ох, ох, ох, ох, ох. Так, в вашу неделю очень много будут вторгаться. Давайте так, здесь вторгаться, решать какие-то судьбы. Э, и э, э, непростая неделя, но и несложная. Очень много народу присутствует, на следующей неделе будет в э, вашей жизни, либо касаться непосредственно вас. Так. Поэтому здесь начнется с какого-то голуника по поводу семьи, прям сразу говорю. Возможно, кто-то здесь кому-то надает по шапке, либо кто-то здесь немножко разочаруется, здесь также может такое проигрываться, что какие-то не особо предвиденные обстоятельства быть, ссоры, дрязги-лязги. Что у нас происходит? Почему у нас какая-то какафония уже, сколько позиций? Вот, ну вот здесь вот как-то, как-то, возможно, кто-то не следит за своими речами, языком и тому подобное, да. Да, поэтому неделя такая активная, активная, стабильная, но это, конечно же, зависит от вас и ваших успехов, ваших достижений, вашей мудрости. Вот про, про истечение вот этой недели все на свете. В принципе, Дорогие мои, также эта неделя зависит от того, что вы говорите и сотрудничаете. Вот здесь вот эта неделя, я бы сказала, в большинстве зависит от всего, но в первую очередь от вас самих. Вот здесь сказать, что у вас вот такая-то, такая-то неделя, я бы не сказала. Только почему? Только потому, что людей тут вообще море, море. И практически каждый на сигнификатор сигнификаторе по побирает. Поэтому начало недели какое то немножечко расстроено в фантазиях, мечтах, немножко в разбитости. Возможно, вы устанете просто чересчур. Ну, я бы сказала, больше дрязги-лязги, либо какие-то оскорбляшки, кто-то здесь кого-то, либо вы, либо вас. А, здесь также... Да, поэтому неделя такая, но больше, конечно, зависит от, от ваших коммуникаций, от ваших речей, от вашей мудрости, то, как она пройдет. Она может пройти очень сильно хорошо, если вы будете, возможно, играть несколько ролей, либо будете разным человеком в определенных ситуациях, то есть не будете переть, вот как вы, если кто-то здесь привык делать переть, прыгать вот так, а не иначе, сложное, тот, кто привык как-то меняться, возможно, как-то подстраиваться под окружение, либо как-то все-таки согласовывать какие-то вещи, эта неделя пройдет легче для таких людей. Я прям сразу говорю, поэтому в большинстве мир не прогнется под вас, а здесь никак в песне вы немножечко прогнетесь, потому что вам это, в принципе, мир никогда не прогинается под людей. Обстоятельства прогинается, но не мир. А, поэтому, дорогие мои, здесь, конечно, зависит больше неделя от вас. Все. А, в принципе, она может и позитивной быть, и негативной немножечко в зависимости. Еще раз говорю от того, как вы себя поведете, от того, какие вы будете мудры, какие вы планы строите, что вы для этого делаете и в каком вы настро... настроении и к чему вы готовы стремиться. Поэтому, дорогие мои, вот это все зависит от того, как она пройдет. Поэтому такого точно вот сказать, что вот это вот классно и тому подобное. В каждом сигнификаторе есть плюсы и минусы, и в каждой карте есть плюсы и минусы. А так как у нас сигнификаторы, то здесь, ну, я и несколько развитий сказала событий, что, в принципе, перед этим диалогом было. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, как-то так. Да, вот такой красненький вариант. Такой красненький у нас интересненький вариант. Давайте дальше. Здравствуйте, кто у нас собрал темный вариант. Темный, тем, темнющий такой. Интересный. Давайте посмотрим. Гляделка на недельку с 21 по 27 сентября. У вас король жезлов. Королева жезлов. Десятка мечей. Рыцарь. Здесь опять также много людей будет присутствовать, но вот здесь интересно, здесь интересно, да. Но я бы не сказала, что здесь что-то может для вас закончиться на следующей неделе, что-то закончится, У вас закончится, закончится. У кого-то, если кто-то к чему-то относился хладно, то закончится именно это. Если кто-то... кто-то... кто-то... кто-то... кто-то прям... Что закончится? Что именно? Что за... ну, ну, здесь не денеж, ну, денежка, Ну, денежку у кого-то. Если денежка, то денежка-то может. Я бы сказала, больше как ситуация какая-то закончится которая, возможно, приводилась многими людьми. То есть здесь закончится то, что было между некоторыми людьми. Некоторая дружба тоже может, некоторое молчание, допустим. Вот какая-то ситуация касаемо других людей, и вас в том числе. Немножко других людей только в сочетании с тройкой, я бы сказала. Возможно, у кого-то работа закончится, либо какая-то, либо какие-то работы подходят к концу. Здесь тоже может, кстати, проигрываться, либо какой-то, да. Но здесь что-то подойдет и у других людей, темного варианта, к концу, к конечному результату. Возможно, к финалу, тупо, да и все. Но здесь очень сильно проигрывается также у нас кидание с всякими фактами. Возможно, даже заболеваниями. Да, здесь может проигрывать заболевание, еще раз говорю. Возможно, людей близлежащих. Ну да, да, да, по такому может. Да, дорогие мои, вот, вот здесь осторожнее, пожалуйста, со своим здоровьем будьте. Да, дорогие мои, также здесь вы можете что-то, что-то, что-то, что, -то, что, -то, что, -то, что -то. Вы можете что-то здесь переосознать и переоценить. Вот здесь больше как подведение итогов, и, всего, и вся эта позиция больше основана на семерке, Пентаклей. Ну, это прям вся карта на эту неделю. По подытоживанию всяких моментов для себя в жизни. Возможно, кто-то вам сувать какие-то итоги, возможно, рядом с вами люди будут подытоживать что-то, либо что-то заканчивать. Но вот здесь вот именно что-то подходит к концу. Возможно, несколько вариантов развития событий. Может, у вас работа, и вот к концу подходит то, что вы там, не знаю, одинокая женщина нашли любовь. Вот здесь вот и то, и то, и то заканчивается, и начинается какая-то новая фаза, новое интересное решение и тому подобное. Но я бы не сказала, что здесь вы не будете дружить с головой, что-то что крутится. Нет, здесь просто как логическое окончание каких-то ситуаций и событий в жизни с помощью и не без какого-либо участия других людей. Также здесь, возможно, какие-то заболевания, либо какие-то поездки, внезапность тоже может происходить. Возможно, вмешивание в вашу жизнь других людей. Также здесь может быть. Либо от вас неделя потребует, чтобы вы были немножечко разным человеком, как и в другом варианте. Ну, как ближе к выходным, какой-то бэкстап какой-то здесь будет. Ну, то есть вы что-то будете немножечко по-новому ко всему относиться, возможно, с большей. Но агрессии, но здесь нет с большим желанием к чему-то. Возможно, появятся какие-то не то, что желания, какая-то энергия, откуда-то интересно. Для новых каких-то своих совершений. Возможно, какие-то подсунутся дела. Тоже могут это, в принципе, быть, если какая-то предпосылка. Но здесь нет, здесь предпосылки особо нету. Но это может быть. То есть, какие-то подсунутся, какие-то новые проекты, новые дела, которые от вас потребуют Не от вас потребуют, а у вас возродится некая энергия для всяких дел. То есть, вот здесь, вот, какой-то такой момент заканчивания два раза. Возможно, у кого-то каких-то две ситуации, а возможно, какая-то одна из них, у кого какого-то человека возможно заканчивание всяких дел и вещей у других людей с вами рядом возможно противоположного пола, поэтому осторожнее немножко на этой неделе но неделя неплохая, достаточно интересная поэтому мои дорогие спасибо вам за то что вы досмотрели это видео до конца желаю вам всего самого лучшего подписывайтесь комментируйте ставьте лайки и всего вам хорошего всем пока пока